Проект «Читай быстро» представляет мгновенную подборку. 18 книг о искусстве ведения переговоров, всего 2 минуты, и ты знаком практически с каждой. Колокольчик, подписка, поехали! Договориться можно обо всем, как добиваться максимума в любых переговорах, Гевин Кеннеди. Книга, раскрывающая принципиальные основы переговоров как процесса социального взаимодействия. «Переговоры без поражения. Гарвардский метод. Фишер, Юрий, Потон. Авторы рассказывают, как управлять конфликтом в переговорном процессе, как реагировать на критику оппонента и как защищаться от грязного манипулирования партнеров. «Сначала скажите нет, Джим Кэмп. Суть метода опровергает классическую стратегию вин-вин, основанную на стремлении найти решение, которое удовлетворит интересы всех оппонентов. Я слышу вас насквозь, Марк Голстон». Если речь идет о контракте всей вашей жизни или отпуске на те даты, которые вам хочется, в любом случае получить желаемое проще простого. Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно. Ларри Кинг. Читатель узнает, как преодолеть неловкость, вести себя в сложных ситуациях, доносить точку зрения аудитории любого формата. Психология влияния. Роберт Чалдни. Из книги вы узнаете о шести универсальных принципах ведения переговоров и о том, как использовать их для убеждения других. Переговоры Брайан Трейси. Пособие, в котором кратко и емко изложена базовая информация о переговорном процессе, его принципах, типах, моделях и психологических аспектах. Колоризер. Не стать заложником, сохранить самообладание, и убедить оппонента. Объясняет, как не примерять на себя образ жертвы, как управлять эмоциями. Переговоры в трех измерениях. Дэвид Лекс, Сэбби Переговоры, по мнению авторов, имеют три измерения, которые нужно учитывать для успешного заключения сделок. Тактика, анализ интересов, создание условий. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Дейл Карнеги. Классика. Автор дает советы, применимые в переговорах, как выглядеть уверенным во время выступления, как избавиться от заиканий и дрожи. В видео уместилось 10 из 18 книг, еще минимум 8, а если мы про проапдейтили статью, то значительно больше книг про переговоры ждет вас по ссылке в описании под этим видео. Читайте книги, ведите переговоры продуктивно вместе с читай быстро и конечно же слушайтесь маму.